Ну, вы, может быть, даже и не понимаете, почему а, я удивляюсь от пяти подписчиков. Но спасибо! И всем здорово! О, пошел дождь! Наконец! Наконец! Наконец пошел дождь! быть подумали то что это реально та сцена которая будет самый самый комфортный но нет да он был прав и это просто для показа того то что у нас есть смотр камера профессиональная камера для снимания видео по поиграунде эм, а не мало ли не все нормально давай то это чел платит нам да я вам плачу так что если вы не, не хотите это делать то без зарплат да давай носи эту штуку Ладно. Т. Ай, да были неаккуратный. Все нормально. Ты донес меньше, чем одну. На Наконец-то вот лови еще. Эм, ну ладно. Можешь выбрасывать, у нас и так много денег. Хотя я прокачу. не не не надо. А -а -а -а. А, ну ладно, давай, коти а, ну ладно, давай ты ничего, залез? да, залез вот у сламика знай то, что тут нужно быть аккуратным а то тебя сразу в тюрьму затычат ладно <coughs> Поехали! Как тут остановить автомобиль? Зачем я играл в русского АТО? Ну, походу они не справились, так что я им не плачу зарплату. Ну а так сынка не удалась. Но у нас есть профессиональные актеры. Давай заводим автомобиль. Еще я благодарю, может быть, Хаткраба опасен, он тоже классный чел, подписывайтесь! И да, спасибо за три лайки еще плюсом. И за популярность. Хм. Да, всем спасибо за эти пять подписчиков и три лайки. Спасибо, прям благодарю И всем пока